Отзыв и видеообзор на книгу Азика Азимова «Путь к основанию». В предыдущем обзоре, который я делал на книгу «Прелюдия к основанию», я кратко описал, почему я буду называть это основанием. Но ну, Вы можете это посмотреть вот по этой ссылке. А сегодня я продолжу обзор этой серии Foundation, которая начала свой путь в 1951 году. книга Обзором на книгу «Приквел», которая вышла в 1993, это «На пути к основанию». Гарри Селдон продолжает работу над психоисторией, и ему удается выбить финансирование для своей лаборатории, он нанимает людей и начинает свои исследования. Он сталкивается с многочисленными препятствиями на своем пути. Но к концу книги ему удается создать стройную теорию и предсказать, что же нужно сделать для того, чтобы... Империя возродилась за тысячу лет, а не за 30 тысяч лет. Как в случае, если бы психоистория никогда не была бы создана. Эта книга менее захватывающая, чем э, прелюдия к основанию. И читалась, скажем так, э, более, ну скорее медленнее, медленнее чем э, первая книга. Я заметил, что... Некоторые главы идут очень и очень тяжело. Они ну, такие вязкие, тягучие. Скорее на, на то, чтобы э, подумать. Или на то, чтобы автор э, раскрыл какого-то персонажа. Или про э, какие-то события, которые произошли с э, персонажем э, в далеком прошлом. Но э, самая важная часть э, этой книги, как мне кажется, это книга именно в тот момент, когда Гарри Селдон догадывается о том, как сделать э, основание, и в э, тот момент, когда он э, догадывается о том, что оснований должно быть два, а не одно. И они должны быть на разных краях галактики. И э, он создает специальный прибор для того, чтобы э, его работа продвигалась э, быстрее. Чтобы обрабатывать математические уравнения психоистории быстрее, чем раньше. Он это делал на бумаге. Он привлекает большое количество специалистов. М -м -м, ну, в разное время их было около 50 плюс приходящие специалисты, но, к сожалению, ситуация меняется слишком быстро в империи и финансирование очень быстро угасает. Ему не хватает времени на то, чтобы подробно разработать теорию до конца, но той базы, того фундамента, того материала и метода хватает для того, чтобы снабдить э, людей, которые уезжают на первое основание, на другую планету. А эту планету он нашел э, именно с помощью психоистории, куда поместить первое основание. Он дает им в руки э, свои приборы, свои наработки, а также запись видео со своими обращениями. И отправляет этих людей в открытый космос. Это кратко, очень кратко о сюжете, а сейчас и кратко моих впечатлений. Сейчас о моих впечатлениях более подробно. Я бы сказал про книгу Путь к основанию. Это такое впечатление возникло, что Айзи Казимов хотел в одну книгу поместить все события, которые произошли с Гарри Селденом за 50 лет. То есть, где-то с середины его 30-х годов, то есть, когда ему 35-38-40 лет, до его смерти, э, не помню, сколько ему было в возрасте, там 85-86 лет. Он, автор э, Айзек Казимов, э, у меня так, вот такое сложилось ощущение при чтении книги, что он целенаправленно, специально подробно рассказывает про все эти события и в какой-то момент создается ощущение, что он торопится. Автор торопится, потому что боится, что его жизнь случайно оборвется и он не, не успеет дописать эту историю про Гарри Селдона. И э, серия основания останется незаконченной. Поэтому... Вот эта книга «На пути к основанию», она достаточно объемная. Она 550 или 600 страниц. Достаточно увесистый фолиант. И уже где-то к середине книги я, честно говоря, уже устал читать эту книгу. И я сделал перерыв, на, может быть, где-то даже на неделю я сделал перерыв, чтобы прочитать что-то по -про -что -что -что -что -что другое. А потом с новыми силами вернуться и закончить э, на пути к основанию. Э, книга действительно, да, он использует какие-то вот лингвистические приемы, э, построение текста, порядок текста, который был в прелюдии к основанию, но это уже, ну, скажем так, видно, что он использует заготовки, которые автор используют заготовки, которые были ранее. У него накопились, и он хотел просто все эти заготовки издать в виде книги. В некоторых местах действительно выглядит очень, ну скажем так, не знаю, как забавно, или странно, или неуместно. Я не знаю, какой эпитет подобрать, чтобы это объяснить. Что, допустим, идет повествование про одного персонажа, а потом резко переходит на другого персонажа. То есть такое ощущение, что автор просто соединил когда-то два написанных куска, которые не вошли в предыдущие книги. В, в эту книгу, по, по сути, она, наверное, даже последняя книга этой серии получилась, по времени, именно по времени выхода. И вот это накладывает как бы неприятный, негативный отпечаток на чтение этой книги. Но хочу сразу отметить важную вещь, что книгу я рекомендую прочитать. Потому что она дает понимание того, как вообще эта психоистория, она зарождалась и развивалась. Она дает понимание о процессах, которые происходят на политическом поле в Транторе, и что, ну как бы это сказать, это упертость вот этих людей, которые приближены к императору, которые трусливые, которые неповоротливые, которые заботятся прежде всего о своей шкуре, а не об общем деле. Это хорошо показано в этой книге. Такой получился немного скомканный обзор. Следующий обзор будет на книгу Ак Академии Основания. То есть Foundation это первая книга э, серии. Вот здесь будет плашка с видео э, в конечных заставках, э, так что вы нажимаете на нее спокойно. Э, вот э, здесь будет моя физиономия с фотографией. Подписывайтесь. А так еще где над моей физиономией на фотографии это ссылка на предыдущее видео с обзором а, прилюди к основанию. А, значит, вам до новых встреч. М -м -м, желаю вам а, всяческих успехов. Читайте книги. А, смотрите мои видеообзоры. А, всего вам а, доброго.